и снова всем привет с вами канал мастер Pro. сегодня у нас опять ремонт машины мне даже кажется что чем дольше машина у меня в руках находится тем контент будет вообще бесконечный. то есть все время возможно будет ремонтировать и показывать что конкретно можно изменить исправить починить если вдруг что-то вообще в ней ломалось. а ломается в ней достаточно много чего я сейчас покажу что ну вот в данном виде сейчас да, после перебранного мотора уже все хорошо мы обращаем внимание на такую незначительную вещь а это вот оно это подтекание антифриза это двойное ощущение первое это может быть сдох патрубок а второе может сдох кран если честно надеюсь что это сдох просто-напросто патрубок потому что патрубок уже старый я надеюсь кран менять не придется я надеюсь кран у меня целый но ну, для этого конечно придется для начала отстегнуть и посмотреть если конечно все это целое естественно я для этого приобрел вот такие вот два патрубка так один пойдет именно сюда то есть как бы вот таким образом Кому интересен номер, Номер так, сразу 4 хомута. Так, так, так. Кому интересен номер, вот такой вот, 45, 18, 50, 150, 150. То есть, вот такой вот номер его. Ну, это даже не номер, это его тупо размеры. Силиконовый патрубок вот такой. Второй силиконовый патрубок идет вот такого размера. Он у меня встанет буквально прямо четко без особых в принципе вопросов и проблем он вот так вот встает это место я обрезаю и он четко прям встанет у меня прям в этот кран поэтому за него я особо не, не переживаю особо, мне самое главное лишь бы кран был целый а патрубок у меня встанет просто четко как надо ну и что останется просто для начала демонтировать патрубок посмотреть вообще целый ли кран потому что очень часто бывает такая схема, что ты начинаешь демонтировать патрубок и кран у тебя просто-напросто ломается, так как он из пластика и вечно он тоже жить не может поэтому сейчас начну разбирать и посмотрим состояние и так вот, короче, продолжаем демонтировал я патрубки и по состоянию, в принципе, патрубок, который я думал, что подустал, он выглядит еще более-менее А тот, который самый угловой, который в печку идет, он получается чуть маленько уже подсдохший. Сейчас покажу. И смотрим. Вот я посмотрел состояние краника на всякий случай. Ну, блин, перестраховаться все равно нужно. Кран, в принципе, целый. Трещин в пластике я не заметил. Так, ни с одной стороны я не заметил трещины в пластике низ другой. ну все целое, в принципе краник рабочий. сейчас обратно его поставлю и буду назад монтировать только уже вот такие силиконовые трубки. вот этот вот идет, который в печку пришлось его, чтобы аккуратно без фанатизма надрез сделать. вот делаешь надрез и просто срезаешь. так вот он, да, он маленько уже дубоватый. он прямо, я сказал бы сильно задубел. то что то с фокусом то сильно задувел, и резина тут уже как бы титановая стала. А тот патрубок, вот она Я его еще даже отсюда не выдернул. Он еще более-менее еще, но тоже резина уже такая дубоватая, она не мягкая. А здесь вот я не пойму, почему он стал сифонить. но она просто-напросто просто прохудилась она и все. А этот придется тоже надрез сделать. Аккуратненько. Небольшой Ну естественно покручивая Вот так снимается Все элементарно В принципе делается Ну старые патрубки только срезать Потому что что-то пытаться назад его надеть Я даже думаю поставить те же самые хомуты обратно Все-таки те же самые японские Они довольно таки Хорошо держат Прям мощно Как надо Сейчас будем обратно все одевать И по ходу дела будем уже смотреть Как состояние было. Продолжаем Ну так вот, в принципе, что Патрубки все поменял, поставил Сейчас, в принципе, буду заливать назад Антифриз И будем Смотреть, как это все добро будет держать Я думаю, держать-то не будут Решил не ставить Старые хомуты Решил оставить, поставить Универсальные, в принципе все таки поновее думаю получше если старые хомуты у меня останутся куда они денутся они конечно удобные быстросъемные если надо потом это будет можно будет легко все поснимать просто я думаю что для силиконового шланга там немножко обжатие должно немножко побольше должно было бы быть потому что для резинового шланга он его раз обожмешь он форму принимает и тебе в принципе не нужно будет после этого там сильно его обжимать потому что сам по себе хомут он уже грубо говоря по старым местам встает и хорошо держит но это не, не к силикону относится. Силиконовый шланг, мне кажется, обжимать лучше универсальными хометами. В принципе, как я и сделал. Вот таким вот образом подключил патрубок. Вот тут, здесь вот край обрезал лишний. И установил. Ну, патрубки, в принципе, стали практически как, как родные. Единственный нюанс это вот... Вот в этом месте, то что он чуть-чуть его задирает, тут форма должна быть немножко другая, но за исключением лучшего. В принципе, этот может стоять кране как угодно, потому что основная его задача это вот закрыть и открыть. То есть, вот он открывает кран, закрывает кран. То есть вот он у меня, вот он в этом положении и больше в принципе тут без разницы в каком он положении стоит хуже ему вот этого точно не станет единственное что может там под здесь бауден натирать но это я не думаю что это потом может ничего нибудь поставим это пожестче может зафиксирую как-нибудь хотя в принципе это не требуется здесь вот идет резиновый демпфер поэтому он вот как стоит так стоит но это единственное, что подошло именно вот сюда. Можно было бы, конечно, какую-нибудь другую петлю тут придумать, блин. Но, если честно, хоть эти патрубки я нашел. Для тех, кому интересно, покупал я их, эти патрубки, на, в магазине автозапчасти на улице Кирова. Там, не помню точно, Кирова 48, что ли, или Кира. Короче, бывший Лигабар прямо возле Красногвардейской улицы. То есть кому интересно, вот эти патрубки я покупал именно там. А так, по факту, они скорее всего от нашего российского автопрома. Это уже тюнинговые трубки. Я надеюсь, буду держать. Но, во всяком случае, я на дизеле себе подобный поставил и доволен. Ну на этом я ролик закончу. Оставляйте комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Потому что очень много. 98% с лишним смотрят мой канал и, блин, не подписываются. Блин, я уже не знаю, как еще нужно это комментировать. Пожалуйста, просто кликните на колокольчик, чтобы вместо красного он стал серым. И включить все уведомления. Все, там больше ничего не нужно больше ничего не нужно. Даже можете, блин, не знаю, <смех> не оставлять комментарии, просто поставьте класс. Поставьте класс, подпишитесь на канал и все, больше ничего не нужно. <смех> так хотя бы это будет, YouTube будет видеть, что канал людям интересен, а смотрит его достаточно много народу, кому, кто действительно <смех> занимается там, ремонтами автомобилей или ремонтами квартир. Я думаю, таких очень много людей грубо говоря у меня зрители от 25 лет до 44 вот так вот у меня указан мой зритель я думаю ты зрителя <свести> совести тебя хватит подписаться на канал спасибо также повторюсь за просмотр все мои ссылки на все мои соцсети будут в комментариях в описании всем спасибо за просмотр за просмотр и всем пока